Добрый день. Этим летом у нас в архиве занимается американский ученый Лэри Юджин Холмс. Он считается крупнейшим специалистом по Советской России. У нас в архиве он изучает документы, связанные с историей вятского спорта. Лерри, добрый день. Мы рады Вас видеть снова в нашем архиве. Мы знаем, что Вас сейчас заинтересовала история футбольного клуба «Динамо». Вот почему вас это интересует? Ну, это интересный рассказ. Я уже поддерживающий Динамо 16-17 лет. Это значит, что недавно я буквально болел. Потому что Динамо недавно довольно плохо играла. Но болельщики сказали мне, что однажды, много лет тому назад, Динамо так хорошо играло. И я хотел узнать, правильный, и начал читать э, об истории Динамо и открыл, что да, в 70-е годы очень плохо играли, и особенно в 79-м году Динамо ужасно играла, э, занял заняло 21 место э, в своей зоне второй лиги из 24 команд. Борис Аронович Коломинский, корреспондент комсомольского племени, сказал, что Динамо в этом году играла в антифутбол. А потом друг чудо в следующем году, в 80-м году, Динамо заняла третье место в своей зоне второй лиги. А потом через год, в 81-м году, заняла первое место в своей зоне второй лиги, а потом э, э, выиграла в финальных э, играх и получил путевку в первую лигу. Это большая часть, потому что в первой лиге только 22 команды играет, а в высшей лиге около 25. Это, это значит, что в 82 году Динамо Одна из самых лучших команд в СССР. Одна из лучших 40 команд в СССР. Большая, значит, Киров. А Киров играл в 1982 году с командами из Москвы, Вова, Волгограда, Ростова-на-Дону, Киева. Ну, довольно плохо играла. А потом через год последнее место в первой лиге. И вернулся вторую лигу. Потом как хорошо играла, потом как плохо играла. Это я хотел узнать, как это случилось. Как хорошо, потом плохо, потом хорошо еще раз. И вы все это нашли в архиве? В этом архиве. Да, вот много драгоценной информации в этом архиве. Есть фонд областного совета «Динамо». В этом фонде не только протоколы заседаний президиума областного совета «Динамо», но там переписка с Российским советом «Динамо», с Центральным советом «Динамо» и много в переписке о проблемах, о плюсах и минусах этой команды. Там постановления, приказы не только областного совета, но и российского совета. Центрального совета. И также есть в этом фонде а, а, передачи по кировскому телевидению и радио. И там часто бывают новости о том, что Бинамо делает. И очень интересно читать. И это, эта информация помогает мне представить читателям, как это было. Что как люди болельщики болели как они были в восторге, а потом вдруг, как маяк, в расстройстве. Я хочу представить в этом очереди одином не, не только анализ, исторический анализ, как историк, и историю простую, но представить, как это было, как я хочу, чтобы мои читатели чувствуют драматические моменты, много таких в истории Динамо. И передачи помогают мне это делать. Лария, возникает такой вопрос. Вы пишете для американского читателя. А будет ли мне интересно знать про наш футбол? Ведь в Америке футбол не так распространен, как бейсбол, например. Да, да, да. Но два ответа. Вот вначале я пишу... Э, этот очерк как американский историк и поэтому э, надеюсь, что читатели на Западе в Америке э, будут э, интересоваться тем, что я писал. Но я, я хочу, чтобы перевод будет э, э, был, э, потому что, когда я говорю, пишу о, о драматических моментах в истории Динамо, это для кировчан. Э, молодых, и ветеранов, можно сказать. Футбол в Америке становится, европейский футбол, не американский mm -hmm. футбол, становится более и более популярным. Сейчас у нас э, высшая лига, можно сказать, Major League Soccer на английском. это лига, лига состоит из 22 команд. Почти все очень успешно, то есть много денег. И много зрителей, больше чем в среднем 25 тысяч, они уже строили много стадионов только для европейского футбола. И поэтому э, становится более и более популярным. И, и э, э, есть бейсбол, американский футбол, баскетбол, потом европейский футбол в этом порядке. Но очень популярно. У нас много сейчас европей, европей, евро, европейских игроки играют для нас. Олеги, а как вы думаете, результатом Ваших работы будет книга или или? Ну, это очер уже состоит из 46 страниц без интервала. Я добавлю, наверное, еще 10-15 страниц, поэтому это будет книжка. Да, если еще иллюстрации. Идите. А если еще иллюстрации взять? Не помню. Фотографии. О, сказать. и надо добавить фотографии, а потом будет, не знаю, сколько страниц. У меня нет фотографий пока. Да. Ну, может, здесь очень интересные фотографии. Но вы уже заканчиваете, да, работу? Нет, нет, нет. Я еще читаю здесь передачи, а может быть будет еще интервью. Я уже брал три интервью. Очень полезно. И э, но закончу э, к концу этого года. Это все будет сделано. Так что на будущий год будем ждать от вас книги. Да. Будем ждать книги. О, ну, надо ждать перевода. Ну, книга будет может, на английском, а перевод не знаю когда. Это трудный тон, это трудная, тонкая работа. Но Остается пожелать вам всего самого доброго, Спасибо. окончания работ и добрых читателей. Спасибо. Сегодня у нас был в гостях американский ученый-историк Лэй Юджин Холмс. Надеемся, что это не последняя встреча с ним, и в будущий год у нас будет презентация его новой книги о «Авиатском футболе».